Добрый день, друзья! С вами проект «Мой формат». Мы находимся в сибирском поселке Симрук на берегу реки Ангара. На самом деле, эта декорация к фильму «Зулиха открывает глаза» по книге писательницы Узель Яхиной. Книга посвящена жизни и быту раскладченных татар в Сибири. Да. Жители татарских деревень Привозили на пустое место, где они выкопали себе землянки на первое время, а затем развели вот такие добротные дома. Центральное место в поселке занимал круг, где вот такие агитационные плакаты, которыми была увешана вся деревня. Андрей, как тебе это растение? Это же сорняк, лебеда. От нее такой неприятный запах. В 1920-х годах с тобой бы не согласились. Лепешка из лебеды была лакомством. Купить ее мог не каждый. После гражданской войны выдался неурожайный год. По Волжье вот царился голод. Пожалуй, я изучу эту тему подробнее. В историко-краеведческом музее на Бережных Челнах целая экспозиция о голоде в Поволжье. На этой фотографии челнинские дети, которые не ели уже много дней. Они опухли от голода. Чтобы выжить, люди питались корой деревьев, опилками, почками и всеми животными, которых находили. Голод в Поволжье унес жизни около 5 миллионов человек. Насчет борсу с голодом это непростая бездевушка. Его обладатель не мог быть ни арестован, ни судим на территории республики. Работать с серпом было сложно и затратно по времени. Но у крестьян в начале 20 века не было другого выбора. Нужно было хоть как-то спастись от голода. Лучшими друзьями людей были коса, лук, саха, лопата, но они были не у каждого. После гражданской войны посевные площади в республике уменьшились в полтора раза. В некоторых местах вообще перестали сажать. Тем не менее, восстановить экономику страны надеялись за счет сельского хозяйства. В 1920 году был образован первый народный комиссариат земледелия ТССР. Комиссариат занимался всеми делами сельского хозяйства республики, делал все, чтобы отрасль разбивалась. Первым народным комиссаром земледелия республики стал минус Валидов. В конце 20-х годов была развернута коллективизация сельского хозяйства. Это значило, что крестьяне должны были объединиться в коллективы – колхозы и совхозы. И стал меняться облик села. Если раньше сельское хозяйство было основано на ручном труде, то теперь из него решили сделать крупные технически оснащенные отрасли. Это современный трактор. Он разительно отличается от своих предшественников. Новые трактора – это мощные и производительные машины. Один такой трактор заменяет 20 старых. У колхозов не было своей техники, поэтому в 1928 году стали создаваться машино тракторные станции, иначе говоря МТС. МТС осуществляли обслуживание и ремонт тракторов, комбайнов и другой сельскохозяйственной техники и давали ее в аренду колхол. Первая МТС Татарии была образована в 1930 году в Нурладском районе. Этот трактор – один из первых, которые стали появляться в МТС. Конструкция его простая, требовала несложного обслуживания. Однако такой трактор мог заменить собой десяток лошадей, был большим подспорьем в работе. В 1931 году коллективизация охватила более 60% крестьянских ай, ай Было создано около 4000 тысяч колхозов. С 1933 году колхоз занимает величие место в жизни деревни. В республике насчитывалось более 40 МТС, но тем не менее Ощущался острый недостаток специалистов сельского хозяйства и механизаторов. Такие кадры готовили в Казанском сельскохозяйственном институте. Сельскохозяйственный факультет политехнического института объединился с лесным факультетом Казанского университета. В результате чего и возник в 1922 году Аграрный университет. Помогли организовать сельскохозяйственный институт математики Казанского университета. Он один из старейших из аграрных вузов, и истоки как раз пошли в учебные фермы, которая была учреждена в 1846 году. Еще в 1846 году при Казанском императорском университете организовали опытные поля, где ученые и студенты могли на практике изучать премудрости сельского хозяйства. Это была идея великого математика Лобачевского. Первым ректором стал профессор, ученый-математик Николай Паркентьев. Во время Великой Отечественной войны первый ректор сельскохозяйственного института умер от голода. Было очень трудно педагогам. Ребята, они не только учились, они и проходили практику. В 1924 году выпустили первых специалистов, агрономов или лесоводов. А вы знаете, какой институт заканчивали два президента Республики Татарстана? Правильно, сельскохозяйственный. Не все жители деревень работали в колхозе. Во многих селениях в этот период времени были организованы артели по выделке кож, пошиву одежды, изготовлению мебели, валенок и лапки. Лапки по-прежнему была распространена летняя обувь у деревенских жителей. Говорят, что самые красивые лапки русские, да татарские дешевле и трактично. Делали обувь из коры разных деревьев. Другое дело – валенки. Традиционно в каждой татарской деревне, били шерсть и валяли из нее валенки. Они пользовались большим спросом на рынке. Это макет старого рынка. Такие рынки были в крупных деревнях и городах. Здесь можно было купить различные изделия, изготавливаемые в артели или домашними мастерами, а также келькохозяйственную продукцию – молоко, мясо, рыбу, фрукты, овощи, ягоды и так далее. В 1934 году за успехи в сельском хозяйстве ТАЗСР наградили Орденом Ленина. А ты знаешь, во время Великой Отечественной войны на фронт ушли практически все мужчины. В первую очередь механизаторы. Их заменили женщины. Стали появляться женские тракторные бригады. Сельское хозяйство республики выдержало испытание войны. Колхозы и совхозы обеспечили советскую армию и население достойном урожаем. Конечно, война ухудшила состояние сельского хозяйства в Татарии, но оно восстановилось буквально за несколько послевоенных лет. Колхозы укрупнялись. Стали открываться производство по переработке сельскохозяйственной продукции. Если раньше кусок обыкновенного сахара считался редким деликатесом, то после строительства трех сахарных заводов этот продукт появился на столе каждой семьи. Из килограмма сахарной свеклы получается всего 150 грамм чистого сахара. Но в масштабах завода количество произведенного продукта исчисляется тоннами. В 1946 году Народный комиссариат земледелия ТССР становится Министерством сельского хозяйства Республики. С 2010 года Министерство располагается вот в этом роскошном здании – Дворце земледельцев. Работники сельскохозяйственной отрасли бережно хранят память об истоках отрасли в Республике и создали музей, в котором собрали уникальные экземпляры. Музей создавали, что называется, всем миром. В 2015 году по Татарстану кинули клич на сбор экспонатов. Люди привозили инструменты, орудия труда крестьян, газеты, журналы, старые фотографии и документы. Давай осмотримся здесь. Доказательство того, что в мире нет ничего вечного, мы можем посмотреть ад на вечное пользование землей колхозами. Промышленность СССР всегда приходила на помощь сельскому хозяйству. В 50-х годах на смену ручному доению в помощь дояркам стали внедряться доильные аппараты. Вот в эти доильные стаканы одевались на вымя коровы, и молоко поступало в этот сосуд. С таким плугом, запряженным лошадь, крестьяне спасывали землю до появления тракторов. В татарских деревнях наряду с животноводством и земледелием было развито и пчеловодство. Это улей, в котором живут пчелы. А это устройство, похожее на чайник, называют дымарь. Он служит для создания дыма, который успокаивает пчел. Андрей, смотри, это ступа для измельчения зерна. А это маслобойка. В них взбивали сливки, и они превращались в масло. Да, сельское хозяйство прошло долгий путь развития и развивается дальше. Знаешь, сто лет назад я бы тебя замуж не взял. Это почему? А ты корову дают мне наешь. Зачем мне жена, которая даже молока надоит мне Знаешь, что не очень ты и хотелось. Я все-таки делаю тебе предложение. Веки наши зрители поставят один миллион лайков. Ребята, даже не думайте. Ребят, поддержим. Ну. С вами был проект Мой Формат. Пока-пока. Один -пока. миллион, один,